Дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Сегодня мы прилетели с вами в Тюмень для того, чтобы посмотреть этот сибирский город. Наше путешествие разделится на две части. Первая часть это будет, конечно же, релакс, потому что все знают, что Тюмень это в первую очередь термальные источники. А вторая часть будет у нас историческая. Мы посетим с вами в Тобольске историческое место, это Кремль, сибирский Кремль, который... Единственное находится в Сибири, поэтому будет очень интересно, и вы узнаете, что такое Тюмень для туристов. Смотрите видео до конца, с вас лайк, подписка, поехали! Сток 3 звезды, но отель достаточно необычный, и я вам честно скажу, очень-очень качественный. В нем самое главное необычность, вроде с видом вот такой простой, это то, что каждый этаж выполнен в определенном своем стиле. Это практически отель-музей. Поэтому пойдемте сейчас вместе со мной, я покажу некоторые экспозиции и, конечно, обзор номера. Наша первая поездка, самое главное место это конечно же термальные источники и сейчас мы отправимся сюда первым самым делом, первым нашим днем и хотим их испытать на себе. Мы прибыли в Верхние Боры, это термальные источники, здесь есть рядом и река и термы. отправляемся отдыхать, купаться, наслаждаться теплой водой. На самом деле это от центра и от нашего отеля было не очень далеко. Езды на автобусе было наверное минут 15, не больше. Так, друзья, пока я еще не разделся и не начал принимать теплые Ванны, как говорится, я хочу показать территорию вот этого, соответственно, комплекса. Здесь у нас вот такие бассейны, они, естественно, сделаны как бы, ну, как полноценный бассейн, но в них бежит настоящая термальная вода, термальные источники в постоянном вот таком режиме, поэтому можно сюда выйти на улицу и искупаться. Это причем работает как летом, так и зимой. Что надо а, хорошо вид на реку вообще вот так искупался погрелся на реку посмотрел так, там есть беседки есть беседки классных которых можно шашлычок мышлычок пожарить в общем город в городе и можно не готовить самому а все там и купить мы отправимся на обзорную экскурсию, потому что, ну, я считаю, это самое главное, как только вы приехали, отправиться и посмотреть как вообще выглядит город, чем он живет и понять, какие здесь главные точки притяжения и главные достопримечательности. Поэтому поехали вместе со мной, я вам покажу, как смогу это все. Одно из самых главных достопримечательностей в Тюмени, это, конечно же, мост Любленный. Он виден издалека, практически из любой точки города. Он очень классно выглядит, как днем, так и ночью. Ночью полностью, весь подсветки яркий, да, здесь можно гулять по нему, это пеших мост можно от него пойти прогуляться дойти вот до этого мужского монастыря и полюбоваться вот этими прекрасными видами отсюда так что это главная точка а, притяжение считаю тюмени вот из достопримечательности по городу поэтому обязательно будете здесь приходите погуляйте полюбуйтесь этими красотами Отличные классные достопримечательности, источники, да, парки, четырехуровневые набережные, да, классный мост, ну и еще есть большой драматический театр, к которому мы сейчас отправляемся. Пока мы идем посмотреть эти виды сверху, а мы пойдем на на Рамелджулету и сейчас пойдем за билетами. Всем привет дорогие друзья! Мы приехали в Тобольск и в Тобольске очень много православных храмов и первый храм это Абалакинский храм. Здесь есть краткая история, я сейчас вам вами поделюсь. Одной вдове Марии приснился сон, то, что нужно построить храм. А ей приснился Святая Богородица Николай Чудотворец, Мария Египетская. Но ну, она проигнорировала. Раз, два, три. В итоге уже Николай Чудотворец и сказал, что если ты еще будешь игнорировать, ты будешь просто парализован. Если говорит, тебя не послушает, послушают, уже не на тебе говорит, будет ответственность, а на тех, кто тебе не поверит. В итоге ей поверили, как вы видите, храм стоит. Сейчас мы вместе в него пройдем, посмотрим и прикоснемся к той иконе, которая как раз приснилась Марии. Наша остановка перед Кремлем Сибирским это музей семьи императора Николая II, поэтому мы сейчас заглянем, посмотрим, что есть за музей. Здесь вот уже такая красота начинается, такие старинные здания, но очень все ухоженные. Пошли посмотрим. Вот мы подобрались к Кремлю, к и сейчас направляемся берегом туда, у нас обзорная экскурсия, мы ходим, смотрим, вот сейчас мы смотрим памятник Ри-шоу, который написал конька-горбунка, это, кстати, он отсюда, ну и сейчас походим, посмотрим, и, конечно же, ведь сверху, друзья. Друзья, вот что-что, вот заметил, очень сильно от Крыма отличается. Вы, может быть, помните мое видео в Крыму, где мы ходили на таких классных достопримечательностях тоже, то есть такие постройки старинные, и играла музыка чуть ли не шансон. Здесь везде играет прям вот музыка в тему, классическая, хорошая, качественная. И даже вот мы были, соответственно, в дворце, в домике, да, как это называется, где Николай, второй стороны, со своей семьей, там тоже везде на всех экспозициях, да, семейный музей, играет очень приятно и в тему музыка, да, в отличие вот от некоторых мест это прям большой жирный плюс организаторам всех этих экспозиций выставок это прям дополняет скажем все это и как бы как раз в нужные правильные эмоции заводит вас так что это прям 5 баллов ну что мы вернулись с экскурсии вот нас высадили мы здесь не будем бежать подходим к нашему отелю уже время пол одиннадцатого по плану должно быть э, полдесятого приехать на часик задержались ну, сегодня праздник будет. Ну, в общем, оно того стоит. Устали, но довольны. Еще одна локация в Тюмени ⁇ это цветной бульвар. Это огромная площадь, на которой можно погулять, устроить праздник или просто раздеться. Ну вот так мы с вами прогулялись от самого начала парка и до цирка. И у нас с вами есть еще одна интересная и вкусная локация. Пошли. И это вкусное место, друзья, это Михайловский рынок. Мы сюда специально, потому что нам его рекомендовала естественно туристическая компания, его рекомендовали многие местные жители, хотя рынков конечно в Тюмени много, но почему-то Михайловские они все выделяют. Находится на улице Федюнинского 55, в общем сюда можно доехать как на автобусе, но можно и на такси. Такси из центра стоит около 150 рублей. Пойдемте посмотрим, что в нем продают, какие сцены, ассортимент. в общем все как вы любите. товаров естественно все выглядит очень вкусно аппетитно и кстати цены в принципе вполне доступны есть какие-то конечно цены не сильно дешевые но в целом по сравнению с магазинными ценами очень доступны. поэтому точно сюда есть смысл приехать точно есть смысл что-то прикупить конечно что-то можно увезти домой как вот мы взяли например конфет да естественно мясо вы наверняка домой не повезете но, тем не менее стоящее место и я знаю многих туристов которые любят прямо именно по рынкам походить и это один из тех рынок на который стоит приехать точно А еще классно что на рынке можно купить такие разные блюда магман очень сильно захотелось что, дорогие друзья, вот и пришло время резюме этого видео. Спасибо, что весь фильм этот были со мной. И я скажу кратко, что такое Тюмень. Тюмень это то место, куда бы вы прилетели и увидели, что такое Сибирь. Потому что здесь можно это все увидеть, скажем, в одном месте. То есть вы увидите сибирский колорит, вы увидите леса, вы попробуете сибирскую кухню, да. А также здесь есть интересные, кстати, необычные локации, связанные с нашей большой российской историей, да. Можно съездить в Тобольск, посмотреть Кремль, единственный в Сибири, да. И также сделать для себя некой релакс-программы в виде термальных источников. Лучшее время поездки, я думаю, это весенний-осенний период, когда уже холодно, да, вы можете погулять, все-таки походить и искупаться в термальных источниках, ну и зимние праздники тоже будет круто. вы увидите, что такое сибирская зима, и также попадете в том числе в теплых местах, как термальные источники, это, наверное, главное, да, такой достопримечательность, а второй акцент я бы сделал, конечно, на все-таки вот историческую часть, потому что вот Тобольск и другие места, это, конечно, ну, классная история, очень качественно, я заметил в этом видео, если обратили внимание, программы все сделаны, ну, вот я скажу, на уровне Москвы, да, то есть на уровне московских музеев, да, то есть и музыка, и персонаж и программа сама, все очень подобрано, очень хорошо, ты туда вникаешь, погружаешься в эту атмосферу, поэтому это точно понравится многим, и я считаю, что поездка в Сибирь, еще раз повторюсь, для тех, кто никогда не был в Сибирь это идеальный вариант Тюмень, еще потому, что всего лишь два часа лета, всего лишь два часа разница во времени, да, не такая большая, как с другими городами, поэтому посмотреть Тюмень, зайти в ее ворота Тюмень Тюмени, это как раз то самое место. Так что прилетайте в Тюмень, смотрите, узнавайте Сибирь. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Трава. Пока!